Все, спи, моя радость, сни. Mm -hmm. В морге погасли огни, трупы на полках лежат, мухи над ними жужат. Все, покойной ночи, устраивайся поудобнее, надеюсь тебе хорошо. Mm -hmm. Пахнет вкусно. Это что? Борщ! Сварим овощи! Сольем воду. Используйте полотенце, чтобы не обжечься. Добавим соль и лавровый лист Перемешаем все. Какой густой получился, а? Она же зимою Колымский бродя, Я чапал тайгую Был жуткий дубняк Что здесь творится? Эй, ты меня слышишь? Эй! Вот и планер те Максим, Да и хуй остался с ним! Поцелуй! Ага! Сейчас! Поцелуй! Только не дергайся! Ух ты, хуй не Валера настал твое время. Модец, Валера. Отличная работа. Вы вот. Давай договоримся, с понедельника до пятницы он мой, а с пятницы до понедельника твой. Распишем сладкого по календарю, чтоб порядок был. Со всем уважением. Ах, какая женщина, какая женщина Мне в такую Телевидение, да, это отдел жизни привидений, э, да, да Вы знаете, ко мне влетело очаровательное приведение. Приезжайте срочно, я хочу о нем поведать миру я типа са дамаза, просто за дамаза, вся ты за дамаза, просто дамаза. Я водяной, я водяной. Поговорил бы, кто со мной, а то мои подружки, пиявки. И фу, какая гадость, эх, жизнь моя жестянка Часа. Что ж ты делаешь? Да это я шалю, ну то есть балуюсь <свист> Искусство, <свист> это взрыв!